YouTube его видео Wayout фильма о стритовом вейкбординге. Дело в том, что вейбординг как э, вид, как направление, как спорт эволюционирует и то же самое делать, да, 360-таки разогревочные. Поверьте, если вы впишете Никита Мартьянов на на.. Э, в социальных сетях, то вы увидите, что этот человек мирового, с запредельного уровня, это один из немногих спортсменов, который продолжает тренироваться и летом, осенью, э, весной, крупный год вне зависимости от сезона. Так вот, его видео way Out", это э, видео о том, где э, он использует либерту. Э, и они эту лебенку приносят на любую вообще абсолютно площадку, может быть, водохранилище, на какую-то, как это сказать, плотиду, на небольшую там, на любую мозгу полицию. Да, да, да. Желательно, чтобы это было в черте города, бетон, там, она такая, и вот ее используют для того, чтобы воплотить жизнь сложнейшие. Его... И, а, и пара, также пара, его пара, большой бедроу. И фильм о том как он Подай, на лиге выдает максимум в общем никита мартьянов э, это человек который с э, 13 раз становился чемпионом России. 13 раз ты представляешь э, огромное количество подиумов на международных соревнованиях в европе э, и африканских в пор чемпионатах э, ребят, поэтому он до сих пор